Приветствую всех из Финляндии. Сегодня речь пойдет о нашем интернет-магазине, а в частности историями, которыми он обрастает. Но видео будет полезное, потому что э, будет некое руководство для пользования интернет-магазином. И связано это с доставкой. К нам обратился человек, и причем заранее. Ребята, вот молодцы, кто писали мне. Типа, Серега, аккуратнее с бесплатной доставкой. Ну, ты еще там... Куда-то, в общем, далеко могут запросить столько, что за доставку отдашь. Так оно, ребята, и вышло. Но все же нужно через себя проверить, скажем так. Ну и получается так заказали в Новосибирск. По-моему, я могу ошибаться, но по-моему, в Новосибирск. Два рулона тейпа параллеляционного. И, в общем, суть в том, что за доставку при стоимости 1600, ну, конечно же, все понимают, что маржинальность она как бы ну, адекватная Поэтому доставка двух рулончиков оказалась стоимость доставки 2000 рублей То есть, понятное дело, это фиаско И речь не идет о том, что сразу звонить и просить там что-то не, не будем выполнять заказ Нет, это не так Конечно же, мы выполним этот заказ И связались с человеком, который сделал заказ, заявку Я попросил, чтобы как раз-таки мой партнер Созвонился и пообщался, что объяснил человеку. Действительно, это для него как счастливый шанс, такой счастливый билет. Вот. И для нас урок. Вот. Поэтому с человеком, в общем, партнер созвонился. Пообщался. Оказалось, человек очень даже позитивный, хороший. В общем, повеселились, все получили удовольствие. Он даже там предложил некоторые варианты, которые.. Ну, пойти на какие-то увеличения заказа, скажем так да, но в любом случае мы когда разговаривали, что делать я сразу сказал, что ну, конечно же отправляем в любом случае тут без вариантов, назвался груздем, полезай в корзину так вот, это же все как прецедент это как юридическая тематика все когда-то происходит в первый раз и вот после первого раза, ребята, теперь смотрите просто внимательно условия бесплатной доставки там есть некая география Соответственно Если вы посмотрите И вы не попадаете в эту географию То обязательно Не думайте, что будет для вас вот как бы Капец, это значит От старта и все Вам только вот э, Все за деньги И сколько там скажет эта служба Нет, вы просто понимаете Что вот по тем регионам мы отправим бесплатно То все, что не входит В эти регионы Связывайтесь отдельно и спрашивайте, узнавайте цену конкретно. Почему? Потому что мы на себя возьмем часть расходов в любом случае. Это не получится так, что вот если ты э, есть, там грубо говоря, 100 километров, да, те, кто до 100 километров, они получат бесплатно, а кто там, живет 115 километров, он получит стоимость 115 километров. Нет, мы это все обсудим и так далее. То есть Обязательно просто проверьте, проконтролируйте, и если что, то свяжитесь заранее, чтобы ну, не попасть в какой-то казус. Вариантов всегда достаточно большое количество. Но все же вот спасибо большое тем людям, которые учат, а ну, как бы жизнь она такая. Она учит и все через свои как бы ошибки, скажем так. Поэтому хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.